перекинуть резину на Ерби 100-125 вот мотардовую такую вот на нормальную кроссу эту процедуру я никогда не делал поэтому буду делать первый раз буду периодически снимать показывать что у меня получается мотоцикл поставил на Табуретку металлическую. Сейчас сниму колеса и мы продолжим. Подшипников оказалось, что они хрустят. Поэтому у меня были заранее куплены подшипники на переднее, на заднее колесо. Ну, я их поменял. Как менял, на заднем не снимал. Покажу это как на переднем. Буду делать. В принципе, как оказалось, ничего сложного. Как выбивается, я покажу. Сейчас я вытащил золотник из колеса и буду снимать вот эту резину с диска сейчас камерой передаю попробую это как-то делать возьму два инструмента монтировка обыкновенная Ну что, ребята, пытался я сам колеса перекинуть. Гибло это дело, должен я вам сказать. Вот, поэтому все это собрал, отвез на шиномонтаж. Шиномонтажи тоже это сделали с трудом автомобильном. Я не знаю, какой нужен какой-то специализированный мотоциклетный, но не просто это было сделать шиномонтажником. Но в итоге резину всю перекинули, как я планировал. Значит, сейчас я выбил подшипники из переднего колеса. Покажу, как я их буду запрессовывать. Как выбить подшипники из колеса? Вот переднее колесо питбайка ТТР-125. Вот там есть втулочка такая распорная. Она ходит туда-сюда. Поэтому мы ее сдвигаем в какую-либо сторону, чтобы была доступна внутренняя обойма дальнего подшипника, чтобы можно было в нее упирать. То есть вот это вот кольцо мы в него упираем вот, что-нибудь такое, типа мощной отвертки, И резкими ударами выбиваем подшипник. Вот подшипник вылетел у нас вместе с распорной втулкой. И переворачиваем колесо и упираем просто уже во внутреннюю обойму И резким ударом так. выбиваем второй подшипник подшипники уже мертвые хрустят Наверное, скрипел при езде вот. запрессовываются подшипники а, таким путем берется новый подшипник можно смазать тут маслицем вот так вот ставится, по крайней мере я так делаю. Сверху кладется подшипник старый. Вот так вот. И сверху еще можно упереть какую-нибудь проставку круглую. Ну, типа такой. Вот так вот, чтобы она максимальную площадь охватывала подшипника. И резкими ударами вот так вот загоняется можно двигать ее так вот по кольцу поправлять подшипник и забивается нижний подшипник новый заподлицо с поверхностью и с обратной стороны точно так вот я уже на втором колесе это сделал вот уже тут стоят новые подшипники ничего сложного нету делая это первый раз в жизни но получилось все сразу ну пока все вот как обещал сейчас я покажу как запрессовывать подшипники колесо переднее. Вот я новые подшипники купил, 6202Z. Вот так вот мы его ставим максимально ровно. Сверху кладем старый подшипник и вот такую оправочку, любую, примерно подходящую по диаметру. И вот такими резкими движениями его туда загоняем. зашел все он у нас на месте переворачиваем не забываем втулочку распорную туда поставить Ну вот аналогичным образом мы запрессовали второй подшипник теперь на обоих колесах у нас новые комплекты подшипников что будем делать дальше я купил вот такие от нивы пыльники шрус нет не шрус пыльники шаровые опоры которые поставлю вот сюда набью шрусом с маской и вот так вот втулочку на нее насажу чтобы они закрывали у нас подшипники это сделано уже Вот я покажу вот так вот на этом питбайке но тут были пыльники кулисы классической они побольше размером Но в наличии в магазине не было поэтому я взял похожие не вот такие пыльнички. Попробую их поставить. Вроде бы они походят, подходят по параметрам своим. Что получится из этого я покажу. Сейчас я это буду собирать на пидбайке колеса вместе с пыльниками. Вот. Результат а внутри весьма... пыльников набил смазку шрус. Встали пыльники идеально как вы видите. Даже получше чем классические вот кулисы. Мне не нравятся больше. Есть определенный геморрой их натянуть на втулке, но их нужно поставить на основание втулки и сверху так вот просто натягивать, давя со всех сторон. Ну, предварительно смазать. И, в принципе, все встает. Зато очень плотный, здесь плотный обхват между пыльником и самой втулкой. Вот, переднее колесо мы собрали. Сейчас будем Ставить задние с такими же пыльниками. Ну вот так у нас получилось на заднем колесе. Вот. Поставили пыльники. Темновато. Заднее колесо. Переднее колесо. Ну, вроде бы и все. На этом пока.